Как стать блогими? блогером и зарабатывать миллион, миллион долларов, миллион рублей, не знаю, гривен, но это много. Берем 100 тысяч, берем тысячу, берем маленькую цель, дальше мы берем ценную сеть, инстаграм. не повезло вам, друзьям. Тикток сейчас стреляет, берем тикток, срочно, ну и тип стабильный. Если брать Инстаграм, то вы не сможете заработать, потому что у вас нет аудитории. Инстаграм для того, что у вас было хобби. Маникюр. Отличная идея. Берете, вставите страницу и маникюр. Инстаграм есть. Дальше. Можете автомобиль, можете школу. Свою там открыть. Финансовый. А я что чтобы не делал это? Вот черт, я это не делаю, кстати. Так, в чем дело? Надо мне создать новую страницу и сделать это все дело, потому что я делаю кашу. Да, я создам. Даже если удалят там мои аккаунты Инстаграмы, но я создам один страницу. И там уже буду. Год, хотя бы один раз в год, хотя бы два месяца кину там ролик, статью про одну тему. И, и будет воля. И там напишите личная там информация. Консультация в финансовом плане или что вы там хобби делаете? Может вы психолог. Пишите статью, снимаете только на одну тему. Пожалуйста, сделайте эту штуку. Тогда вы будете успешны. Вот. Ой, я забыл, кстати. Э -э да, возможно, я сейчас бедный, но у меня есть усл услуга. Как там услуга, блин? Есть услуга в общем-то, если вы хотите консультацию, да, если вам нужна консультация, пишите, потому что я хочу кого-то обслужить, деньги нужны, вот и все, реально, вот, поэтому пишите личку о канале, зайдите, пишите мне там, не знаю там, на сетях пишите макс прайм инстаграм макс прам тикток и в личку вбивайте пишите макс прам дискорд макс прам канал youtube макс prime всякая такой фейсбук и напишите мне пожалуйста даже если я не отвечу сразу но через два три месяца потом через год отвечу эх, потом эта консультация ну что, скажете? все, я уже устал от жизни, у меня уже другая тема. Но, в принципе, консультация бесплатная. То есть вы уже обошли эту тему. Но некоторые с этим грехом живут. Блин. Сейчас я некоторых... Э, они разбежались. Из-за того, что они могут сами себя отличить. Бесплатно, я мерзко, эту тему. Ну, зато я сня, снял эту тему. Ладно, плюс карма, <минус>, минус деньги, то что я снимаю сейчас, я мог сейчас работать, точно, блин, ну да, в принципе мог, ну ладно, я хочу, блин, ну ладно, ну в принципе, если меня не будет, то знайте, наверное, я на работе, <минус> если там лето и год не буду нынче будут заниматься какими-то проектами двоечность суть какая как заработать блогером в социальной сети ТикТок там нужно музыку и все музыка танцы и деньги посыпятся с небес потому что новые трюки и новая крутая музыка шок и крутой контент можно конечно некоторые фишки там снять там с пальцами эмоции смешные моменты и все можно шок контент но снимать желательно на одну тему если вы одиночек, как я давайте объединимся или просто хотите объединиться с кем-то давайте объединимся со мной потому что мне а, скучно от одному снимать именно у меня есть идея кто хочет там кому сложно мне есть идея. Аккаунт лишний хотел, чтобы кто-то из вас...